Всего на 9 хвоста и лиса вошел комплекс. Всем бывшим рекомендуется оставаться на ближайшем или в любом другом безопасном месте, пока группа не очистит комплекс. Мы начнем выводить персонал наружу, когда условия содержания всех сотрудников будут восстановлены. Условия содержания скп 307 успешно открыты. всему персоналу. блокирован в суде обеспечения верхних участков комплекса. Помните, оставайтесь внутри убежищ, пока комплекс не будет зачищен. Центр 9-х Мы проверяем камеры видеонаблюдения на потенциальные угрозы. Вы должны увидеть, что на ваших навекционных устройствах обнаружены несанкционированные злеомышленники или биглицы. Центр девятихвостого лисе. Сканирование камер завершено. Несколько старших их позиции теперь передаются вам. Центр девятихвостого лисе. Сканирование камер завершено. Остался лишь один сотрудник депоза. Центр девятихвостого лисе. Сканирование камер завершено. Никаких следов неотрезванных выживших. Конец связи. Класс Б обнаружен. Класс D обрезасти. Ищите его. надеюсь у нас есть еще несколько тех 420 j это было просто охрененно у меня еще кое-где хранится растение бро эй братан а что если дать немного 420 джей той жутковатой статуи хм, зачем она и так уже похоже словила кайф Да, большая ящерица где-то разводит огромный беспорядок. Это место выводит меня из себя. Давайте побыстрее закончим с этим. Чувак, мне интересно, а что будет после этого? Не знаю, давай просто закончим с этим. Это место такое конченное. Ты только заметил, Шерлок? Как как он кто-нибудь хочет попробовать? Хрена сдала. Этот болван не посмотрел вперед. Какого ну, черта он не заметил его? Ребят, хотите положить что-нибудь в тот часовой механизм, чтобы посмотреть, что выйдет? Ты с ума сошел? Это опасная штука. И все-таки мне любопытно... Заткнись. Давайте закончим с этим. Ладно. Победа в д 9341 Немедленно проследуйте к выходу и для Победа в Д-934-1. Проследуйте ближайшей охранной команде. Непридновение получил за собой немедленное уничтожение. Идем в ближайшей мобильной оперативной группе для передачи нескольких объектов высоты вот пускай.